И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Райд Фантом, и вот-вот долгожданный проект под 600 кубков, но сегодня я его начну э, именно с того, что мы будем играть в силовую гонку, в общем-то, я, если что, это озвучиваю сейчас за кадром, потому что тогда было 10 часов, и когда я чекал запись, запись была просто через чур громкая и шипела, поэтому вы будете слушать данную запись именно сейчас. Что ж, мы решили пойти таким нехитрым пиком, я взял Пэм получается в Лейлэджендере взял динамайка, ну а кинош, он же Лаки Панчер он решил взять получается Эль Прима, но как оказалось этот пик был не особо удачным, сейчас поймете почему. В общем-то мы вроде пока что на позитивчике идем в каточку, мы конечно же загружаемся и ждем. Кстати, если что, если у вас еще возникает вопрос, почему я озвучиваю, да, потому что комментариев было мало, ибо мы больше были сконцентрированы на игре, нежели на видео. Вот, поэтому сейчас вы можете наблюдать. В общем-то, мы идем рашить, но противники нас тоже зажимают. И поскольку Биби была тоже с пассивкой, она немножко проверяется к сейфу и его дамажит. Но все же Play Legendary успевает кинуть пару шашечек, и поэтому вражеский сейф тоже немножко куациется. Дальше мы идем в небольшое такое наступление. Я оставлю хилку, ну, под предлогом того, что я хотел запушить. Но все же я был один, а если бы мы были вместе, мы под этой хилкой нанесли бы намного больше урона. Вот, поэтому сейчас нас контрят, жвачка Биби довольно э, часто будет коцать наш сейф Барлей тоже наступает Опять Биби зажимает своей жвачкой И, в общем-то, у нас остается очень мало ХП а, Вот, Биби уже кидает, не знаю, по счету пятую жвачку, которая уже и меня задевает В общем-то, остается 46%, а у вражеского сейфа еще целых 75% И вот, видите, как обычно жвачка Ну, это уже прям, я не знаю, фишка Биби, которая э, дает этому персу уникальные способности кстати, после этого мы, конечно же, словили... Ну, я словил небольшой дизмораль, конечно, это можно было бы увидеть по голосу, если бы я записывал не озвучку, а оригинальный видос. Но в целом мы не сдавались, решили слегка поменять пик. К сожалению, у меня была только пэм на пассивке, поэтому мне пришлось ее и оставлять. Но все же мы э, сказали Play Legendary, чтобы он брал э, уже не динамайка, а пусть возьмет Биби, поскольку Биби довольно лучше зажимает, и Биби э, будет, я не знаю, контрить своей жвачкой сейф намного лучше. Э, кстати, пока мы еще ищем катку, хочу вам сказать вот кое-что. Мы играли с киноши он желаки панчер. И у него на канале вышел очень классный проект, который называется Пуш 20к Кубков. Там ему помогал, там мы такие плотные карточки делали в емграбе. Поэтому обязательно подпишитесь. Помимо этого, он еще открыл 30 стикерпака на общую стоимость 150 емов и снимает различные баги. То есть, очень актуально. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, поддержите друга. И если вы напишите, что от фантома то я вас вставлю на следующее видео до конца. То есть вы будете висеть в лучших комментах до конца видоса. Так что ссылочка в описании. но ну, а мы продолжаем катку. И когда сменили пик, ситуация пошла в гору. Конечно, же, Джесси нас тоже контрил, но я ставил хил. Э, немножко отхилявшись, я опять пошел в бой. Наносить домах Немножко покосал Пенни, но Пока меня добил. Потом приходит Биби, ее тоже, к сожалению, забирает. Но мы не сдаемся, идем дальше. Поскольку у нас было небольшое преимущество в плане здоровья нашего сейфа. В итоге ставится турелька Джесси, немножко благодаря этому коцается э, как и Бэм, то есть я, так и сейф. Но потом э, ставим хилку, я, конечно, гаджет, ну, не вовремя успел среагировать, поэтому гаджет уходит впустую. но мы, опять же, не сдаемся. Э, у Локипанчера остается еще медведь, это очень хорошо, Пенни взрывает, юзает гаджет, Локипанчер тоже юзает гаджет, и в итоге уже мы... Могли бы сейчас пойти в контрнаступление, но если б не Пенни, которая жестко-жестко контрит. И в итоге из-за эффекта ее второй пассивки, которая работает по схеме Барлея, немножко коцается наш сейф. Из-за того, что я сейчас сделал большую ошибку и поставил хилку, Пенни через свои монетки наносит еще больше урона нашему сейфу. Но все-таки мы не сдаемся и в итоге более-менее э, дожимаем Данный сейф и остается у него 2%, 2% я просто иду и уже из последних сил, так э, сказать, дамажу и в общем-то это победа. Потом, конечно же, я поинтересовался, а не эллипическое это часом, и да, это оказалось эпическое, плюс приятный бонус, потому что после поражения э, наша мораль слегка увеличилась и это меня сильно обрадовало. Естественно, мы поблагодарили друг друга за такую отличную катку, но ну опять же, на радостях мы пошли незамедлительно в следующий пик, мы оставили такой же, потому что он был очень эффективен, благодаря медведю, благодаря хилке, благодаря, конечно же, жевачке. В общем-то, мы вскоре подобрали противников, ними оказалась команда из... Эмс, Джесси и Сэнди Единственное, за кого я волновался Это Джесси, потому что со своей турелькой Она может творить очень классные вещи В общем-то это оказалось даже м -м, С Джесси со скином Но мне как-то уже было все равно Пусть у нас со скином или без, мы немножко покоцали. Ну, как я покоцали, я покоцал сейф слегка на 6%. Но тут э, я почувствовал, что скоро они уже перейдут в контратаку. И это было правда, поскольку Джесси уже поставила свою турельку, но я ее незамедлительно сломал. Хоть и у меня осталось буквально хп, ну, 200, там, 300 единиц, это очень мало было. Дальше они опять идут в контрнаступление. Я, конечно же, слишком э, поздно ставлю ульту. В это время еще, к сожалению, Play PlayLegendary немножко зафкашил, и я уже даже на мгновение подумал, что нашей игре конец. Но тут вовремя все среагировали, получается, я не помню уже на записи, кто добил Эмс, но это было очень важным решением, я все-таки решил ставить хилку, потому что понимал что хилка нам сейчас понадобится, и в итоге, благодаря этому решению, мы немножко покоцали сейф и почти сравняли счет. Но тут приходит Биби, приходит Нита, и в итоге мы даже вырываемся. То есть, по сути, это можно даже назвать таким небольшим камбэком, потому что мы сильно очень в это время радовались. Ведь я думал, что эта катка закончится очередным поражением, но нет, смотрите, жвачка Биби э, идет, Получается, мы слегка дамажим, но тут Лаки Панчер вовремя приходит, юзает медведя, и это победа. К сожалению, это, конечно, не эпическое, но все же было очень классно. Ну и как бы на этом все, спасибо за просмотр, с вами был я, Ред Фантом. Следующий видос в субботу, кстати, пишите ваши догадки, какой он будет. Ну и на этом все, я с вами, конечно же, не прощаюсь. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока.